Как мы уже сообщали в своих новостных выпусках, согласно распоряжению премьер-министра Республики Беларусь номер 136-Р от 12 апреля 2016 года, Министерство транспорта и коммуникации совместно с заинтересованными организациями с 4 по 6 октября 2016 года проводит в городе Минске Белорусскую транспортную неделю в рамках которой меньчане и гости белорусской столицы смогут посетить 10-ю международную специализированную выставку «Транспорт и логистика-2016». В эти же дни состоится и 10-й Белорусский транспортно-логистический конгресс. Деловая часть Белорусской транспортной недели включает конференции, семинары и круглые столы, на которых отечественные и зарубежные эксперты представляют современные технологические решения в области транспорта и логистики. Среди же инновационных разработок, которым уделяется огромное внимание организаторами выставки, присутствуют уже известные вам по нашим видеорепортажам из Перлина, впервые продемонстрированные на международной выставке и на транс 2016 электробус ОАО Маш и здесь мы подходим к самому важному промышленные образцы подвижного состава, охранного модуля и действующая модель путевой структуры Skyway, представленные ЗАО Струнные технологии. Пристальное внимание к нашему проекту и важность участия в данной выставке подтверждается сразу несколькими последовательными событиями. Снова тем фактом, что приглашение поступило от самих организаторов, как это было и в Германии. На нашей экспозиции опять наблюдается самое большое количество посетителей. И в первый же день стенд Skyway посетили. Председатель организационного комитета, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Николаевич Калинин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 Первый день работы выставки «Транспорт и логистика-2016» был также отмечен продуктивными переговорами с заместителем главы администрации города Липецка из Российской Федерации, председателем Департамента экономического развития Александром Владимировичем Лысовым, на которых были обсуждены планы сотрудничества города с закрытым акционерным обществом «Струнные технологии», включающие адресные проекты. Помимо этого, на территории нашей экспозиции выстроилась настоящая очередь за биографическими книгами о создателе струнного транспорта Юницкого небесные дороги, который лично подписывал оказавшимся в то время на стенде SkyWay счастливчиком ее автор, легенда белорусской журналистики, писатель Анатолий Николаевич Боровский. И, наконец, самое главное свидетельство важности происходящего в столице Республики Беларусь форума. На нем присутствовал и лично представлял технологию Skyway высоким гостям ее создатель Анатолий Эдуардович Юницкий. Интервью со многими из упомянутых персон ждите в ближайшее время.